Что такое дебюторская задолженность? Компания банкрот не только кому-то должна, но и этой компании э, тоже кто-то должен. То есть перед компанией банкротом э, тоже есть фирмы с долговым обязательством. Допустим, компания банкрот заняла деньги для поставок чего-то да, или по другим, по другим причинам по другим компаниям. Но какая получается ситуация? Когда компания обанкротилась, кому теперь платить? Вот это долговое обязательство можете выкупить вы для себя. И, как правило, по очень хорошей цене. То есть, вы можете, условно, за там, 500 тысяч купить долг в миллион. Цифра условная, но чтобы вы понимали. Всегда можно купить дешевле, чем дебиторская задолженность стоит. В дебиторской задолженности есть, несомненно, плюсы. Из них я бы мог выделить первое, что дебиторскую задолженность можно проверить удаленно. Ну Представьте, покупаете квартиру или машину, Всегда рекомендуется выехать, посмотреть на место, провести какую-то оценку да, на месте. Дебиторская задолженность – это по сути как бы пакет документов, которые можно проверить юридически онлайн удаленно. Это из плюсов. Что касается минусов? Здесь на самом деле тоже нужно быть экспертом. Почему? Потому что нужно понять сроки требования дебиторской задолженности, состояние компании, которая должна будет деньги вам впоследствии, когда вы купите дебиторскую задолженность. Может ли она их отдать, не может ли отдать. То есть сейчас в детали вдаваться не будем, но нюансов здесь тоже много. И следующий момент, который я хотел рассказать, зачастую слышу то, что можно купить дебиторскую задолженность и закрыть ей свой долг перед банком. То есть, если, на примере вы покупаете задолженность стоимостью 300 тысяч рублей за 10 тысяч рублей, и вместо долга в банке 300 тысяч рублей предлагаете дебиторскую задолженность. Нужно понимать, насколько ваша дебиторская задолженность может быть принято банком, насколько она действительно проверена и насколько действительно она может быть истребована впоследствии. То есть, здесь нюансов тоже очень много, к этому нужно подходить серьезно и обстоятельно. Это, наверное, все, что нужно знать для начала о задолженности. Сейчас можете зайти на сайт, о котором я говорил раньше, и поискать дебюторскую задолженность, поиск и поговорить, какие цены здесь есть. Если у вас остались вопросы, пишите под видео, а также ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.